Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Политинформание. Радиостанция «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским актером театра и кино Геннадием Смирновым. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер. Привет, привет. А, Геннадий, большое спасибо вам за то, что вы в это для вас позднее время уделяете... Нам время, для наших радиослушателей, для нас это очень важно, тем более, что есть о чем а, поговорить, о тех событиях, которые в последнее время проходят, а, происходят в России. Я не ошибусь, если скажу, что главным а, телесобытием ушедшего года является сериал «Вертинский». Огром... Да, огромное спасибо режиссеру Дуне Смирновой и всей команде, и, конечно, в первую очередь актерам, сыгравшим в этом фильме, великолепная работа, и Алексея Филимонова. Но я вам скажу честно, для меня самым большим эмоциональным потрясением, хорошим таким эмоциональным потрясением была ваша роль, где вы сыграли э, аккомпаниатор Александра Вертинского э, Михаила Полякова человека нетрадиционной ориентации отвергнутого обществом а вот в лице значит э, реж... а, актера мажухина это очень хорошо видно вы сыграли такое одиночество человека но у меня такой вопрос почему вот эта формула а ту, его а всегда настолько вот даже сейчас популярна и в российском обществе и в мире в целом как вы думаете? Ну, про мир в целом я не могу сказать, потому что мы давно никуда не выезжаем. Я забыл уже, как пересекать границы. Но про Россию, мне кажется, я понимаю, у нас снова этап, когда нужно найти каких-то виноватых. Казалось, что мы от этого уже ушли. Казалось, что это преодолено в России и в истории, и в российском обществе. Но вот выяснилось, что нет, опять надо, чтобы кто-то был виноват, опять какие-то враги, опять нужно найти, на кого свалить свои собственные провалы. И тут, конечно, есть ряд категорий людей, которые легче всего ложатся как бы, вот в эту задачу. Проще всего, чтобы это были там, евреи, например. Это первое, что придет в голову какому-нибудь замшилому такому человеку из прошлого века или там гей, или ну кто угодно, по национальному принципу, по принципу там, сексуальной ориентации, гражданства. Вот понаехали э, мигранты, они тоже. Ну, то главное, что не я. Я-то хороший, я все делаю хорошо, поэтому вот список людей, которые нам мешают. Мне казалось, что мы как-то это преодолели уже нет, все вернулись детства. Спасибо родной партии, я себя чувствую не на 49 лет, а на 9, потому что <с> так же как э, в моем детстве нас окружает НАТО, э, реваншисты, бонские реваншисты строят коварные планы, и, значит ястребы из Пентагона и вот это все, с чем я вырос, вот это вот вся чушь. Она снова вокруг. То есть, с одной стороны, это страшно, потому что ну, не может же этот э, трендец повторяться в чистом виде второй раз в течение одной человеческой жизни. А с другой стороны, еще раз говорю, спасибо родной партии, мне снова 9, мне, у меня каникулы скоро, с первого числа, и, может быть, даже папа принесет билет на елку. Спасибо, дорогие товарищи. Геннадий, а как вы думаете, почему все-таки такое произошло? Смотрите, в 70-х, 80-х годах театр... Э ну, давай будем говорить о театре. Это был а, такой а, оппозиционер общий, да, устоя, устоем а, того времени, и Высоцкий, и театр Любимого, и театр Товстоногого. А, это была такая оппозиционность, где-то открытая, где-то скрытая. И общество, если смотреть кадры того времени, документальные, люди просто были со светлыми лицами. И как бы все соскользнуло вот в прошлое. А почему такое произошло? Ну, я не знаю. Мы просто, наверное, не можем еще избавиться от того, что накопилось за очень долгие годы. Это, в отличие от всех других стран, как в через... Тоталитарные этапы прошли очень многие страны в мире. В Европе так вообще половина просто. Не только Россия и Советский Союз. Но ни у кого не было это так длинно, так глубоко. Нигде не было уничтожено до такой степени все предыдущее. Для того, чтобы построить социализм, пришлось пожертвовать огромным количеством людей, которых никогда не вернуть. То есть это все было перепахано намного глубже, чем у других там у соседей э, западнее нас. Поэтому и последствия дольше и тяжелее ощущаются. А событием последнего времени было выступление Александра Николаевича. Сакурова на встрече с президентом Путиным. Это ваш, как в городе, да, вы живете в одном городе, в Санкт-Петербурге. Да. Это величайший человек. Я вообще считаю, что это наш величайший современник художник великий. И вот он озвучил несколько мыслей по устройству России, как мне кажется, очень культурно, красиво. Президент Путин ответил сдержанно, я бы не сказал, что как-то... Немножко зло. раздраженно. Раздраженно. И Но. вот Александр Николаевич пропал с видимых радаров. Вот его сейчас нету, он не дает интервью. Как вы думаете, почему такого человека притесняют, тем более там э, Рамзан Кадыров, очень жестко на него, ну скажем, дворовым сленгом наезжал? А как такое возможно? Это же лучший художник сегодня России. Я немного с Александром Николаевичем знаком, потому что я один из попечителей фонда благотворительного «Антон тут рядом» который помогает э, семьям, где люди с аутизмом. Первый такой э, в России, а Петербурге единственный. И он тоже один из попечителей, поэтому мы время от времени встречаемся и по этому поводу, или на каких-то премьерах. Я должен сказать, что Александр Ковальевич – человек невероятной скромности. Не показной, а внутренней. Ему все время кажется, что он кому-то мешает. При том, что он как раз только помогает. И именно поэтому он стал таким нравственным ориентиром для огромного количества и творческих людей, и зрителей широких. Потому что он как раз воплощает вот противоположную тенденцию, противоположную тому, что мы только что говорили. Да, возвращение вот этого всего э, советского, плохого советского, самого плохого советского, потому что там бесплатные детские садики и поликлиники никто возвращать не собирается, а вот э, КГБ там, и, и доносы это все с радостью значит, возвращают. И социальное расслоение огромное. Он, как раз абсолютно противоположная э, тенденция, она, к сожалению, малочисленная Это тенденция как, как эта функция которую всегда русская культура и российская если шире говорить большая российская культура она больше всего этим всегда и занималась маленьким человеком его обидами его болью что человек этот простой обычный человек вот на соседней улице он важнее любых государственных побед что его судьба нисколько не дешевле судьбы какого-нибудь большого политического деятеля и так далее. Вот он как раз и есть продолжатель, он и есть вот эта ниточка, которая соединяет сегодняшнюю Россию, которая нам во многом не нравится, с той, которая, ну, которая была и какая, какая нам хотелось бы, чтобы была. Но, к сожалению, это всегда, как только начинаешь говорить, что в нас плохого, что мы неправильно делали? Сразу начинается вот это, вот, что сегодня было на суде <coughs> над мемориалом, Мимо, когда прокурор да. говорит, потому что они все время хотят внушить, внушить нам чувство вины, что они все время нас хотят поставить на колени, а при этом мы называем себя христианской страной православной, где вообще-то покаяние и поиск в себе греха и того, что ты неправильно сделал, или да, твой народ больше там и так далее и всех ошибок. Это основное, как это вот у них в голове совмещается, я не очень понимаю. К счастью, что есть такие, как Александр Николаевич Сакуров, и как другие, хотя их и немного они существуют. Значит, есть надежда, что мы этот вот шанс нравственный не потеряли еще. Хотя она и все меньше. Геннадий, вот смотрите, а, Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы они, значит, забыли а, то, что происходило в Египте, а проще говоря, а, перестали помнить рабство. На днях исполнилось 30 лет со дня а, окончания а, со, со, крушения, окончания по-разному, можно говорить, Советского Союза. А как вы думаете, может быть, дело в том, что еще мало времени прошло, может быть, нужно еще лет 10, чтобы российское общество избавилось от этого советского человека, так как все-таки у руководства страны сейчас стоят вот эти комсомольцы-добровольцы, то, что... Как да, да, это, очень, это глубоко советские люди, в самом плохом смысле этого слова. Угу. Ну да, может быть, и времени прошло. Но я смотрю э, на поколение, которое выросло уже при дорогом Владимире Владимировиче, да, то есть люди, родившиеся в 2000 году, они уже институты закончили, а, а другого никакого они, начальство, никогда не видели в жизни. Они, конечно, очень отличаются. Очень отличаются. Они внутренне гораздо более свободные. От них нет а, вот этого страха, который во мне есть, честно говоря. Потому что я застал самый а, расцвет еще. Да, когда умер Брежнев, мне было 10 лет, и... Это уже сознательный возраст, когда ты еще ничего особенно делать не можешь, но впитываешь, что уже хорошо. А у них вот этого, этой школы, э, <смех> вот этого вранья, когда по телевизору одно в жизни, другое, когда на линейке нужно сказать одно, а потом пошли за угол в школе покурить, и там совершенно противоположное. У них нет вот этого опыта вранья и двоемыслия. Их никогда не заставляли это делать. Поэтому <смех> мне кажется, что вот это поколение который сейчас начнет постепенно нас уже таких позднесоветских детей вытеснять, вот у меня на них есть надежда. Хотя она может тоже, это у меня такая творческая фантазия. Очень может быть. А, а... на самом деле они наденут коричневые там, рубашки, ну, я не знаю. Все что угодно. А, Геннадий, вот. давайте еще Стой. несколько слов о политике. Я знаю, что мы немножко задержались в этом плане. Вот мне удивительно, а почему вы не провластный актер? У вас бы было бы столько бенефитов, И званий, плюсы. Вот я прочитаю по Википедии то, что вы сказали э, 8 лет назад. Мы не можем разогнать Государственную Думу, уволить президента Путина или премьера Медведева. Мы не можем этого сделать. Единственное... Действительный способ это, это над ними ржать. Потому что действительно зло перестает быть страшным, когда оно становится смешным. Вообще, если бы я не знал, что написано, э, а, а, а, что это сказано э, Геннадием Смирновым, я бы, наверное, подумал, что это сказано ну Руссо, Дидро, может быть, кем-то из великих русских писателей. Как вы как прокомментируете я, это? Я, я до сих пор Пор, честно говоря так думаю я до сих пор думаю я, я до сих пор а, чув себя надеждой ну я с юмором сейчас это говорю конечно, но тем не менее чув себя надеждой что а, песня я тебя своей мизулиной за который вот когда мы ее записали и она была хитом в течение года в каком-то смысле а, елену борисовну немножко нейтрализовала ну как бы знаете как а, в «Man in Black», вот, вот этой вот палочкой. Mm -hmm. Чик, и, и Елена Борисовна немножко попритихла. Там выросла дочь, которая еще хуже mm -hmm. в этом смысле. Придется, видимо, еще одно записывать, такую вот ритуальную песню. Для изгнания вот этих демонов. Изгоняющих демонов. А, Геннадий, вот а, если наблюдать за тем, что тоже в России происходит, а, вот а, тоска по сильной руке, как вы думаете, это вечная такая а, тема российского общества? Я имею в виду и то, что там Дзержинского вспоминают, и а, Сталин, лучший менеджер, и Иван Грозный, значит, собиратель земель российских и так далее, и так далее. Или это такая, как бы сказать, чисто советская а, советского человека а, а, ситуация? Ну вот я думаю все-таки, что это в большей степени советская. Это советское, потому что а, ведь советский строй, чем хуже всего, ну вот мы говорим советский строй до смерти mm -hmm. Сталина, вот это mm -hmm. самый yeah. а, главный советский период, после которого это все уже начало постепенно очеловечиваться. Да? Ведь суть его в том, что невероятно разнообразную, культурно богатую, экономически богатую, вообще очень разнообразную страну, э, силой, э, насилием, кровью э, попытались превратить во что-то единообразное такое, чтобы все было одинаковое, чтобы все ходили строем, э, чтобы все думали одинаково, чего в России не было, даже при Грозном этого не было, раз уж мы его упомянули. Так или иначе, и там были другие силы, которые с ним э, боролись и противостояли, и все это бурлило и так далее. А Советский Союз — это попытка уничтожить вообще любое разнообразие. И вот этот результат мы наблюдаем. Если все время срезать головы, которые высовываются из-под воды, они просто перестают высовываться в результате. Во-первых, потому что почти кончились, а во-вторых, все остальные оттуда <связывая> видят, что туда высовываешься и отрубают. Я думаю, что все-таки это результат вот советской такой селекции. И поколения послесоветские, они все-таки уже в этом смысле отличаются. И не, и не хотят э, никакого хозяина, который будет им приказывать, как им жить. Одним из интереснейших фильмов, которые я посмотрел э, ну, в начале уходящего этого года, был фильм «Глубже» где где вы играете да. одного из актеров и это достаточно смелая роль а, в этом фильме поставлен вопрос о переосмыслении театра как а, представление действия значит там приходит потом когда все действие приходит скажем так в неготу да когда корнографические актеры становятся главными да. на сцене, приходит президент. И вот смысл вот этого... Как вы вообще относитесь к современному театру? Что вам нравится в нем? Или что? Давайте поговорим, что категорично не нравится. Ну, мне не нравится, когда из театра пытаются сделать опять э, филиал идеологического отдела ЦК КПСС. Мне не нравится, когда театру ставятся именно идеологические задачи, как это сегодня происходит снова. Опять они захотели это делать. Потому что театр, живой театр, не должен считаться ни с какими государственными задачами. Более того, это государству как раз и выгодно. Чтобы свободно творчески развивались разные абсолютно коллективы. Кому-то нравится там, Кирилл Серебренников, и они туда ходят. Кому-то нравится Малый театр, совершенно противоположный. Ну просто как бы из 19 века э, творческий коллектив. Они туда ходят. И тогда э, в стране есть большой э, разнообразный национальный театр. А если они опять хотят э, рассылать вот эти вот указивки из Минкульта, какие пьесы ставить, там, какие темы не упоминать и так далее, то это все опять сдохнет. То есть, ну, вот это мы возвращаемся к началу разговора, что э, в 1981 году, возможно, никто и не думал, что недолго осталось, но мы-то уже видели это один раз. Как говорится, зачем же вы опять-то повторяете вот эту же самую фигню? в том же самом виде, просто ничего не меняя. И, и с театром происходит опять то, что, ну хотят, во всяком случае. И понятно, что в Москве и в Петербурге более свободных таких, и экономически более свободных, и политически более свободных городах проще. А если ты там главный режиссер единственного в областном городе театра, то, конечно, ты полностью зависишь от губернатора, от местного Минкульта, и, и никто тебе не даст поставить там э, Сорокина, как они всегда пишут, с голыми задницами и наркотой, и зачем мы это все будем смотреть. Никто, конечно, там и не будет этого делать. А будет опять, вот э, как в позднем Советском Союзе, Товстоногов прорывы, Таганка прорывы, а все остальное такое будет э, дохляк, идеал коммунистического искусства. Геннадий, вот а, самым великим, на наш взгляд, на мой взгляд, на наш взгляд, а, президентом Соединенных Штатов Америки был Рональд Рейган. А, наше субъективное мнение с нами можно поспорить, но на наш взгляд мы считаем, что самым великим в 20 веке великим президент, президентом был Рональд Рейган. При этом он был довольно средним актером, известным, но средним актером, ничего выдающегося. Скажите, Владимир Путин хороший актер или режиссер, на ваш взгляд? Я имею в виду последнюю пресс-конференцию, которую он давал. Ну, последнюю я не смотрел, потому что э, сколько можно пересматривать да. одну и то. Ту... Знаете, есть, э, есть старинный такой апокриф про ленинградского артиста, который в 70-х годах, когда вышел только э, сериал «17 мгновений весны», да, его показывали в 19.30, а утром был повтор, там что-то в 9 утра. И он всегда отпрашивался с утренней репетицией, чтобы посмотреть повтор. Можно я попозже приду, потому что хочу... Они говорят, там, Ваня, предположим. Там же ничего другого-то не будет. Это же будет то же самое. И Он говорил: а вдруг. поскольку я абсолютно уверен, что а вдруг никакого там быть не может, я давно перестал это смотреть. Думаю, что артисту важно создавать, видеть немножко все со стороны. Значит, и если артисту 69 то странно, что он до сих пор играет героев-любовников, там, 25-летних. Ну, то есть это можно как бы с пластикой, костюмом, что-то скрадывается, но, но не до такой же степени. То есть нужно понимать, что все-таки, там, если через амплуа еще можно перепрыгнуть, да, там, играл злодеев, стал играть добрых дедушек, то из возраста выпрыгнуть нельзя. И я не хочу просто смотреть, как э, Ромео играет один и тот же народный артист России. Э, вот уже 21 сезон, уже все партнерши померли, э, постарели, гримерши уволили. Ну, то есть ну просто театр э, уже 24 раза отремонтировали, а он все стоит и, и, и говорит один и тот же текст. Мне кажется, это немножко нелепым. Вот не в смысле осуждения, а я именно, вот у меня профессиональный такой взгляд, э, нужно знать, нужно видеть себя со стороны, как артиста. Даже если когда-то ты имел успех в этой роли, иногда следует остановиться просто. Геннадий, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся и продолжим нашу замечательную беседу. Не отключайтесь. Мы возвращаемся в программу «Политинформания». Радиостанция «Народная волна» Чикаго. Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с российским актером театра и кино Геннадием Смирновым. Геннадий, вы с нами? Да, я здесь. Да. Я с удовольствием по послушал рекламу. Хорошая реклама, да? Я бы добавил к моему соведущему, что мы беседуем сегодня с прекрасным очень интересным актером и возвращаясь снова к вертинскому потому что все-таки это хит сезона если бы не было названия вертинский я наверное назвал бы этот фильм одинокий голос человека чисто по александру николаевичу сокурову как вообще вам вот роль михаила полякова как вы ее строили ну, во-первых, согласиться на такую роль тоже надо иметь мужа. Там самое главное в этой роли – это такой взгляд очень-очень одинокого и человека. человека. И преданного человека. И, как да. нам кажется, Вертинский не очень его все-таки ну, знаешь, он хочет быть своим, а его постоянно в лице Мажухина и, да, а, да. отталкивают, как мы это видели. Да, это правда, так и есть. И, и, и, но там у самого Вертинского все-таки есть... Он проходит какой-то путь от абсолютного такого неприятия, что это вообще такое, да. Да как это вообще можно. И он к концу э, истории Полякова приходит к этому. Да, этот это человек, он не хуже меня, у, у него э, своя собственная боль и так далее. Он все это видит, понимает, просто уже поздно, потому что э, этого человека уже нет. Мне, мне просто здесь нравится, что и мы с Дуней это обсуждали, конечно, что эта история не только человеческая, она сегодня вообще в России выглядит как такая, не побоюсь этого громкого слова, правозащитная. Потому что это история маленького несчастного человека, уничтоженного агрессивным обществом mm -hmm. за его инаковость. Неважно какую именно, вот то, что мы говорили э, в первой части программы. Mm -hmm, да. и, и он не в состоянии существовать в этом обществе именно из-за ненависти и презрения, которое его э, окружает. То есть это невероятно актуальное общественное ну, высказывание сегодня, как и вообще весь сериал, потому что, как вот я вижу Александра Николаевича, я уверен, что это, он таким и был. А, и то, что Дуня написала и выстроила, это на экране с Алексеем Филимоновым, мы видим историю абсолютно идеального русского гуманиста. Человека, который вот именно прошел путь, видел всю Войну, смерти, э, эмиграцию, и трагедию нищеты, и постоянного беспри, бесп, бесприютности, и поиска какого-то дома. Он все это видел, и при этом он не стал таким злобным карликом, а наоборот, каждому человеку старался относиться по-доброму, помочь, там, а, не, а не оттолкнуть. И вот эта история, она сегодня тоже очень… Думаю, что и в мире она всегда актуальна, но уж в России сегодня она особенно важна. И мне вот прям очень приятно, что это, это прям прошло по Первому каналу из насколько я слышал, с приличными рейтингами. И множество людей посмотрели и открылись в себе вертинского именно вот по-человечески, как такого э, большого, с большим сердцем гуманиста. Геннадий, я, кстати, хочу заметить, что есть две версии сериала. Одна версия показанная на да. стриминговой платформе, и другая версия показана... По первому каналу значит то что показано я, я хочу это сказать для тех кто не смотрел сериал вертинский у вас есть возможность посмотреть как одну версию так и вторую версию но обязательно посмотреть потому что пропустить этот сериал это сделать большую ошибку а как вы относитесь к цензуре то что первый канал показав вот по, по, у себя сделал ограничение по некоторым моментам снятым и для стриминговой платформы ну вот тут это не вина, собственно, Первого канала. Он также, как и все остальные, вынужден подчиняться тем прекрасным, человеколюбивым законам, которыми нас регулярно снабжает родная партия и правительство, которых мы уже сегодня упоминали. Эрнст ведь был одним из продюсеров сериала. Mm -hmm. да, и, конечно, с самого начала было ясно, что сцены там эротические какие-то, с голыми телами, с наркотиками, они само собой будут купироваться э, при показе по телевидению. И не будут когда на платформе показывать будут. То есть это в принципе было заранее оговорено, конечно, и это не вина Первого канала, они вынуждены просто. На, на других каналах вырезали бы два раза больше, что называется. Просто любые намеки уже просто режутся. И цензура, цензура как, как всегда, создает видимость нравственности, при этом эту нравственность убивая. Она, она так работает, эта цензура. К сожалению, они добрались уже и до платформ, уже говорится, что и платформы обяжут соблюдать те же самые цензурные требования, что и на эфирном телевидении. Уже такие разговоры идут, и уже закон, ну, поправки к закону уже готовятся. Так что да, цензура, и мы о ней говорили, как ну, как ну ржали: типа, ну, это разве цензура? Вот при Суслове, вот это была цензура. А сейчас, в принципе, Суслов жив, Ленин жив, Сталин жив. И Суслов тоже встал, родной отец. А, Геннадий, вы один из самых снимаемых э, артистов, актеров э, в, э, в современных сериалах. Как я считаю, и мы обсуждали с моим соведущим Эдуардом, что это говорит о таланте огромном, о дисциплине и огромном профессионализме. Это я говорю честно, я посмотрел ваших э, за последнее время четыре роли в четырех сериалах, и это очень интересно. Но, какое но, во всех этих э, сериалах вы играете отрицательных э, персонажей. Это всегда это всегда лощенные, подобранные, хорошо одетые, воспитанные люди. Но вот у них есть такой э, отрицательный э, персонаж. А почему именно таки, такие? Ведь у вас, же, у вас же доброе лицо, в принципе. Вот. Именно поэтому. Именно поэтому. Потому что если в первой же серии появится мужик, который сразу противный, ну, мы сразу все про него понимаем, что там следить. А если человек с добрым лицом улыбается нежно смотрит в глаза. Ну, как мы... Конечно, ему веришь сразу же. А он раз тебе и циничный, продажный подонок. Ну, я, я думаю, что вот такая логика работает. Другой я но, не вижу. Так, но, просто так разнообразнее получается. Но в плане творчества чем... интереснее играть э, отрицательные персонажи? Ну, конечно, интереснее. Они, они всегда с двойным дном. Они всегда как бы снаружи одно внутри другое, и он там, предположим, выступает на конференции по духовному развитию, а приходит и, и бьет скалкой жену, там, ну и так далее. Это, это всегда драматически-то интереснее намного, когда есть а, противоречия. А, Геннадий, я чуть-чуть мы сейчас вернемся к творчеству, но все-таки вопрос, который бы я очень хотел за, задать, это то, что вот мы говорили по поводу того, что развалился Советский Союз. А ваше отношение к Михаилу Горбачеву? Потому что многие упрекают его именно его в развале Советского Союза, но мы вот с Геннадием думаем абсолютно иначе. А просто ваше отношение. С вами согласен. А, Михаил Сергеевич, на самом деле. Последний, кто пытался спасти Советский Союз. Другое дело, что у него не получилось. Как я слышал от одного очень умного человека, не буду сейчас его называть, мне кажется, эта формула близка к правде. Что абсолютно искренний порыв Михаила Сергеевича преобразовать всю эту махину. И просто не хватило... Времени, сил, может быть, его внутреннего масштаба какого-то не хватило для того, чтобы успеть э, эти задачи выполнить. Но, конечно, его вины я не вижу никакой. Это, он действительно искренне хотел изменить страну к лучшему. И, конечно, на него сейчас вот это навешивать, ах, он развалил, могут только люди невежественные, которые не очень понимают, как это все происходило и почему оно посыпалось. Почему это вообще рухнуло? А, Геннадий, я вам сейчас задам такую формулу. Кстати, только что, да. сейчас, я, кстати, только что Михаил Сергеевич играл. Э, Евгений Стычкин, я не могу я, раскрывать естественно, подробности, но Евгений Стычкин снимает сериал, где один небольшой персонаж, то он несколько раз появляется, поскольку это про Горбачевскую эпоху, как раз Михаил Сергеевич. И я его играл... Мы обязательно посмотрим. Вот этой накладной лысиной. И так... Прямо погрузил. Почти. Он мне как родной уже стал. За это время. А, а Геннадий, я вам сейчас а, задам такую формулу. А вы скажете, что вам ближе? Политика в театре или театр в политике? Да, я понимаю, да, я, я что... сложновато вообще-то. Да, сложновато, да. <свят> Все такое вкусное, не знаешь, что и выбрать. Я думаю, что театр, если иметь в виду политику, не, не только конкретную политическую деятельность да, по борьбе за власть или там партийную, а политику как вообще общественное какое-то движение, обсуждение, то она, конечно, должна быть в театре. Конечно, должна. И театр, конечно, одно из важнейших общественных зеркал, где общество в себя смотрится. И нормальный современный театр без политики в широком вот в этом смысле обойтись не может никак. Иначе он просто существует отдельно от общества. Геннадий, вот вы знаете, самое мое большое разочарование – это в трех режиссерах. Я считаю их выдающимися, великими. Никита Михалков, Карен Шахназаров и Владимир Бортко. В свое время, так как мы с вами одного поколения и помним конец 80-х годов, эти люди поставили такие знаковые фильмы. Допустим, бортка «Собачье сердце», Шахназаров поставил «Курьер». Никита Михалков всегда ставил приличные, великие фильмы. Ну и, конечно, его фильм, который получил «Оскар. Утомленные солнцем». Что произошло, на ваш взгляд, с этими людьми? Потому что слушать то, что они говорят, это, по-моему, за гранью где-то даже психического понимания. Да вот я люблю иногда, Никита Сергеевич, смотреть, потому что если смотреть на это как на такой сатирический перформанс, то то это как бы приобретает какие-то дополнительные оттенки. Потому что когда человек на полном серьезе говорит, что, он же серьезно это говорит, что Билл Гейтс выступил и обещал всех чипировать там, ну и, и так далее. А, и он же это не как шутку преподносит, а как информбот говорит, вот у меня есть, у меня есть документы, и он, он говорит. А, тут вот в чем штука. Как только художник даже большой художник, а там Никита Сергеевич огромного масштаба художник, и актер, и, и режиссер абсолютно невероятных э, возможностей был когда-то. Как только творческому человеку, художнику хочется выйти и пасти народы, и указывать другим, как жить, и диктовать э, свою волю, да, то есть он же не зря все время намекал на царей на в свою то в, в свою эпоху. Как только это происходит, талант забирают. Вот какая-то такая... Как говорится, Господь как выдал талант, так, в принципе, и конфисковать может. И как только начинается вот это вот... Человек собирается на камень и оттуда учит других жить... Происходит вот это вот чипирование от Билла Гейтса, и, ну и так далее. Вышки 5G, вот это вот сразу и начинается. Причем почти никому не удалось этого избежать. Рейган вовремя ушел, он же играл, раз вы упоминали его. Он играл, потом он же стал активистом актерской гильдии. Да, и то есть он занялся общественной работой, как бы, а потом уже дальше ушел в политику. Может быть, он сделал э, выбор более правильный, чем Никита Сергеевич. Иначе тоже бы так поехал кукухой. Э, вместо того, чтобы стать великим американским президентом. А, Геннадий Ленфильм э, в свое время это был... Э один из лучших одна из творческих лучших творческих фабрик Советского Союза Авербах Герман можно назвать и еще много Семен Аронович, были прекраснейшие режиссеры сегодня как мне кажется, остался один Александр Николаевич Сакуров, которого мы уже упомянули. А что сегодня вообще происходит на Ленфильме? Ну, быть... Наверное, Сергея Снежкина надо упомянуть, наверное, да? Ну да, да, но все-таки масштаб чуть-чуть масштаб да Сейчас не происходит ничего. Насколько я вижу, Ленфильм постепенно превращается в такое э, околокиношное общественно-культурное пространство. Там есть большой кинотеатр э, в главном здании Ленфильма, вот этом с колоннами известное. Там раньше был просмотровый зал и там проходили портсобрания Значит, а сейчас вот э, там сделал кинотеатр очень хороший э, справедливости ради. И постепенно это все обрастает какими-то такими вот э, околокультурными институциями, которые скорее всего э, весь Ленфильм и займут, а производственной площадками уже будет вряд ли. Вот потому, что я сейчас вижу. Возможно, опять же, Сакуров продвигает эту идею, чтобы там была студия э, дебютов, да, когда молодые какие-то ребята, выпускники э, киношных вузов или каких-то студий, им даются небольшие деньги и полная творческая свобода. Э, вот такая студия, да, было бы очень здорово. Но что-то пока тоже не деньги не находятся, и, и особенно никому это не надо. И всегда, понимаете, сегодня у нас так устроено, что интерес а, большой у каких-то вот деятелей, двигателей, возникает, когда приходят какие-то большие деньги. Если их нет, то и интереса никакого нет, а на Ленфильме их нету. Больших а, деньги. Да, Геннадий, вот смотрите, последние там сколько лет, 20, может, 15, некоторые ленинградские. Санкт-Петербургские актеры а, перебрались а, в Москву, и а, Константин Хабенский, замечательный актер, а, назначен художественным руководителем МХТ. Есть, угу. ли, есть ли такое различие между а, Ленинградской Санкт-Петербургской школой, потому что все-таки э, многие еще заканчивали Ленинградский институт, и Московской школой театральной, кино. Вот, есть ли какое-то различие? И как вы относитесь к тому, что Хабенский назначен э, художественным руководителем театра, такого масштаба? Ну, что касается Константина, он один из немногих людей вообще в индустрии, про которого никогда нет и не было никаких гадких слухов, каких-то обсуждений, что он что-то не то сделал, или он что-то наврал, или что-то украл. То есть этот человек с абсолютно идеальной человеческой репутацией, то, что он большой актер, мы и так знаем, а какой руководитель, я не знаю, как, как у него это получится. Мы посмотрим. Во всяком случае, он невероятно приличный человек. Это абсолютно очевидно. А, а разницы между Москвой и Питером в школах уже давно нету. Это уже так из области мифологии. Тем более, что все это э, очень смешалось а, и, из Питера в Москву ехать 3,5 часа на поезде. И раз переехал ты в Московском театре, и, и наоборот. Школы складываются сейчас как, скорее вокруг каких-то конкретных э, театральных коллективов и личностей, как там, Кирилл Семенович Серебренников, да, и вокруг него складывается какой-то коллектив артистов, которые в чем-то похожи, потому что один способ репетиции, какой-то метод, э, вот так складывается. А между Питером и Москвой это все стерлось уже. Раньше был же этот анекдот? Что это в результате превращается в один и тот же город, а приседине стоит кафешка в Благом. <как> Практически это уже так и произошло. Ну, для кинотеатральной всей вот нашей тусовки. А, геннадий у нас эта передача последняя в этом году и конечно хотелось бы вспомнить тех кто ушел из жизни их было очень много великих талантливых людей но так как мы говорим с вами с актером а, петербург а, из петербурга хотелось бы вспомнить александра Рогошкина и нину ургант а, не могли бы вы пару слов а, именно сказать в память о них Ой, вы знаете, вообще, Нина Николаевна Ургант, казалось, что она, ну, она, она же давно не выходила на сцену, поскольку уже очень пожилая, и, тем не менее, такое ощущение, что она вот как-то присутствовала, она всегда была одним из таких важных символов да, театрального Ленинграда, а потом Петербурга, и не с Рима как присутствовала. И над Александринским театром, да, где она много проработала и везде, и, и на каких-то театральных собраниях, там, капустниках. То есть и вот она как раз и была человеком эпохой. И, и человеком, который она соединила даже эпохой. Да, начиная с белорусского вокзала. И не говоря, что она и глава династии, и Иван, и Андрей Львович, и как это все. такое был один большой э, веселый Ургант. Они сделали прекрасную передачу. Ургант э, через несколько дней после смерти Нины Николаевны. Он, э, Иван пригласил Андрея Сергеевича Смирнова, ну, да. режиссера «Белорусского вокзала». И они вспоминали. И вот что, что важно было, то, что, что останется в памяти, а, ни Никола, ни Ургант. Они не А значит, ну какие-то первые слова, понятно, скорбные, потому что человек ушел. Но минуты через три они уже начали вспоминать какие-то невероятно веселые, счастливые моменты, которые были с ней связаны, и, и сидели просто ржали. Это говорит о, о самом главном, что она была невероятно живой человек и творческий, талантливый, яркий. Она была очень добрая, про это все знали про нее. И этот вот след, когда вспоминают и начинают весело, счастливо смеяться, ее, это самый лучший некролог из всех, которые только возможны. Самый лучший. Когда остается вот такой счастливой радостный. А Александр Рогожкин? И Рогож... А Рогожкин, вообще-то... вот Мне кажется, что Рогожкин э, недооцененный все-таки э, режиссер. Ну, то есть понятно, что он большой мастер, и это при жизни говорили и, и сейчас. Но недооцененный в смысле э, как один из людей, которые по-настоящему вот, вскрыли наш национальный характер именно в эту эпоху перелома да, 90-х э, годов. И он, возможно, один посмотрел э, на, на народ и его вот эту мучительную попытку перехода из одной реальности в другую, так как он тоже, кстати, комедиями, которые не зря стали э, популярны и прямо мемом таким э, национальным. И это тоже, кстати, вот от него остаются тоже эти комедии. Тяжелейшие времена, которые все очень тяжело переживали. И вот такой взгляд остроумный, парадоксальный на, на себя, на свой народ, там, на, на свою какую-то культуру. И вот от него это тоже остается. И в этом смысле он, конечно, недооцененный. Он один из авторов вот этого ну, описание такого национального характера, связанного с 90-ми годами. Ну, может быть, еще потом оценят. Но вот как и Нина Николаевна, тоже остался от него все-таки этот след комедии и попытки а, смеяться не над другими, не над чужими какими-то людьми, а над собой. А это самый лучший, самый умный и самый талантливый смех. Геннадий, у вас есть а, такой а, сериал с таким символическим названием «Шторм». В конце передачи мы хотели бы вам а, пожелать, чтобы в вашей театральной и киножизни был такой красивый, а, большой, а, культурный шторм а, в следующем году, и чтобы этого шторма не было в России, чтобы он не задевал а, людей, чтобы было все спокойно и... Будем так говорить культурно. Поэтому мы, мы очень рады, что вы приняли участие в нашей передаче. Хотим вам пожелать всего самого наилучшего, творческих успехов и самое главное крепкого здоровья и всего самого замечательного и вашей семье и вашим друзьям. Спасибо вам. Спасибо огромное. Мне с вами было тоже очень хорошо. Спасибо. Всего вам самого Спасибо. лучшего в наступающем. Мы будем году. смотреть ваши фильмы. Хороших вам фильмов и спектаклей. Спасибо, да. Всем пока-пока. До, До свидания. свидания.